Всем привет, с вами Рома, сегодня продолжим может, играть не... Да И всем привет, с вами Рома, мой. И сегодня мы продолжим играть в Доннидлайт. И я так, я думаю, вам нравится мой монтаж, ну может быть, хотя бы там капельку улыбнула где-то. И да, кстати, я уже столько видео сделал с монтажом, и только что сейчас начинаю говорить про монтаж. Я сейчас скажу, в чем проблема. Я просто снимал несколько видео, и потом хотел их по очереди просто выкиладывать. И когда появилась программа, я все эти видео какие успел снять начал выкладывать ну ой что-то мы тут не появились сразу где мы а блин мы немножко в начале заспавнились не там где мы на... прям остановились а немножко там где мы уже капельку прошли ну как бы я не знаю что у меня игра немножко лагает ну не знаю может быть она даже может быть уже комп она тянет мощнее но у меня даже так mortal kombat не лагает Неужто ли даже Mortal Kombat слабее, чем эта игра? Ну, когда я сам играл еще и не снимаю, у меня не лагало, наверное, потому что при съемке, плюс при съемке еще и так далее, все так далее. А не, как мы видим, мы уже дядю уходят, спасли, спасли и наша оставшаяся цель. Это легко. Всего лишь ходить, всего лишь. Ой, какой-то зомбик, я слышу его. Так. Э -э -э Ой, тут много дяди зомби и тети зомби. У нас пока тысячи, у нас много денежек. Очень много. Прям мани-мани ой, дядя, дядя, в сейчас спал, ну и сейчас дядя и в землю упал, эй, я сказал, ты в землю упал, вообще непослушный, послуха, блин, о, ты что у нас тут есть, так, о, старый приятель, старый дядя взрыва я не докинул. кстати мы сейчас можем скрафтить коктейль молотова давайте его сейчас кровки и кинем там в гору зомби там несколько зомби но не в гора зомби кстати а сколько у меня уже аптечек давайте еще скрафтим у нас будет много птичек ну, Давайте запасные тогда отмычки сразу же скрафтим так, О, 8 аптечек Ну, это много, неудивительно Я как бы вообще не очень Так Эй Дяди и тети зомби Вы слепые, я тот эм, блин, я в них не попал Вот только сейчас загорелись, как логично. Ой! Ой, ты кто такой? Ты кто такой? Давай, до свидания! Ай, лезь сюда, обратно! Ой, ты кто такой? Давай, до свидания! Ты чё там сидишь? Что сидишь? Чува, у ху да, у ху мартышка, да? Чува, господи Див. Ничего, все зомби тут пошли. Ха-ха, да. гори, гори, гори, гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Ну. Ой. Ой, негр. Дядя негр. Или тетя негр. А, это тетя негр привет ладно спи не буду тебя отвлекать ты не сдох вздыхать а ты дядя зомби или тетя зомби отдай лучше свой молоток так, что у тебя да ну этот зомби меня вообще напугал <сёк> так ладно Стойте. Что я хотел а молоток молоток 36 урона но ну, я думаю из него что-нибудь скрафтить можно так что давайте его оставим карай так вон там еще зомби вот эти гадки там тусят блин иди сюда я его субью давайте сразу всех зомби тут поубиваем чтобы много не было так и тебя и не бо и не бойся мы про тебя тоже не забудем не бойся, мы про тебя тоже не забудем. Как мы можем про такого дядю забыть? А, я ж тебя не обыскал. В эм, э, общем, странная она. Там на колени прям встала. Миссис или дядя вежливая. Давайте пока на себя беды не навлекать. И просто спокойно тут полазим. Ого! Ну что, деви... 19 центов? Ой, каких центов, блин? Да это цели и Ого! А я такое сейчас пропустил? Я питаюсь каждый день. Я питаюсь каждый день. Помню, как в, в самом первом моем монтаже, где я только начинал монтажировать вот это что типа сделал? я питаюсь каждый день я такой съел этот батончик каждый день ой, что-то там зомби какой-то кричит да блин, хватит сюда залазить а, все нет, слышу, что то дыхание зомби а, точно Вон зомби, ну и там еще где-то где я там зомби случайно взрыв сделал. Эй, зомби, не иди ко мне, ко мне этот гад идет. Ой, ой, здрасте, ну я тут пройду, короче. Давай, давай, давай, давай, давай, Фух мне показалось сзади мне зомби, я же просто не знал, ну или может быть там на другой крыше такой хотел хотя бы глянуть. а блин, я не, я не смог открыть. Так, так, блин. Да. Я уже как бы вчера не играл, я Не-не-не, мо... я вчера играл или не играл, блин, я не помню. Да чё так трудно тебе открыть, слышишь? Общем наглеал, Фоли. <свы> Что с тобой, сундук? Ты вроде так нормально раньше открывался, чё с тобой? Сундук, ты пьяный, иди домой. О, ура, ура, Блин, я наконец-то почти его смог открыть так. Да что ж такое? О, о, да! Блин! Ей! Да, наконец-то! Мы открыли этот гадкий сундук. И что в нем? Что? Одно кофе? Я, я старался, мучился ради обычного кофейка. Так, тут зомби нету. Блин, ну уж тогда меня напугал бегающий зомби. Я такой думаю, зомби, шел с тобой? Блин, там под низом прям много предметов. Что Что? А, на мусорке вот. Давайте возьмем и поднимемся. Вс, не успели. Все, я уже обратно залез. Так, ладно, давайте тогда молоток, может быть, ну я не знаю точно, может быть тоже для крафта какого-нибудь подойдет. Положим пока у себя. Так, вы дяди, дяди, тети. а Дяди, дяди, Блин, залазь, залазь, зомби, что-то психи сейчас. Блин, как они меня успели уже ударить? ты меня ударил? Господи, что за зомби? Хотя они становятся явно яростно-яростней-яростней. Яростней. Опять еда. Ням-ням. Ном-ном. No, no. Привет. Не надо лезть туда. Я лучше тебя убью. Все. Лучше тебя убить. то что у тебя могут быть полезные предметы. Ты надел на себя шляпку, тупую шляпку. Ладно, мы будем продвигаться туда, куда лично нам надо. Ну, возьмем разве что некоторые предметы. Что тут у нас, домашние припасы, половиться. вы можете создать новый предмет. Ого, и что же это? О, ракета. А ну-ка, на что они способны? Ладно, давайте один разок все же посмотрим, на что они способны. Я не знаю, ну что с ними делать? Я думаю, ладно, ладно, я рискну, все же одной пострадаю ракеткой. Так, тут зомби нет, давайте быстренько мусорники проверим. О, тут ничего. Эй, <сосы> зомби! <сосы> <сосы> ладно. Не будем отвлекаться. Ну подумаешь, зомби как зомби. Нет, лучше все живут. Там, а туда внутрь может попасть дома? Нет, а если мы попадем, ну и то, может быть, если где вот тут зомби? О, зомби, например, давайте посмотрим Ой, блин, я не то взял Я забыл, что у меня сурикены вот эти стоят Так, ну и раз это ракета То это может быть какой-то взрыв Так что давайте подальше Вот иди сюда А, блин, только один отреагирует Что это будет? Эм, и что? И что? Ничего не произошло? И зачем мне это было? Ой, а чё зомби горит, э? э я не понимаю, а чё зомби горит? Или эта ракета далеко? В общем, я не понял, чё -то... Я не понял, для чего это нам? Зачем это нам? О, там домик красный. А там живет кто-то красный. И он... И он красный. Это все что мне известно. Так, а тут можно открыть машину? Нет. Багажник тут нам не открыт. Вот, давайте сюда залезем. А, вот так. Тяк, тяк, и отяк. Вот бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Ай-яй-яй. Так, спускаемся сюда. Сюда. И сюда. О, синюю денюшки! Там синие денюшки! Там, там... Блин, я слышу каких-то детей! Я слышу, как какие-то дети кричат отец. Блин! То же, конечно, не знаю, где они. Так что, не так, ладно, что ты продаешь? Опять этот простой короткий нож. Вот, три... нет, не у тебя, конечно, не, извини, чувак. А только могу купить у тебя, разве что вот это. Ну, вообще-то я у тебя все вот это куплю. Что продать? Аэрозоль. Из за кашу мы ему продели? Ну это он, конечно, не хочет. Выкупить? Пусто. И что сюда? И что еще? А, помните, я как-то один раз продал свои ценности и нам дали много чего. Продать все ценности? А? Нет, мало. Мало дали, конечно. Ладно, направляемся к красному домику. Вперед. Все, мы залезли. О, что-то за красный день. Ой-ой-ой, стой. Блин, я сказал, стой. О, привет. Ловица, давай тебя разберем. Разбе. Разобрать. Разбе. будем. <клёв _> Ну, молоток я еще оставлю. Я... Хорошо, найди укрытие и жди, большая часть груза падает как раз в этой зоне. Ну, вроде целый, посмотрю, что там внутри. Нет, не смотри, что там внутри, смотри, что внизу лучше. Это парочка добрых зомби. Ладно, погодите, зомби, стоять, не двигаться. Я сейчас шкафчик какой-то буду, какой буду смотреть. Так, мы можем скрафтить еще коктейль Молоту. Ну давайте, как раз зомби все всех подпали. Меня нет не против подвалить этих зомби. Заодно можем зато посмотреть. Так, вы тут... Блин! Блин, это масло машинное или что-то шо шор рванет Она ж опять призовет вот этого дебила какого-то. А, я скрафтил коктейль молтова А я его... Я, я его пока поменяю на... Ой, нет. Вот это на... Нет, ну, как мы видим, тут какое-то масло или бензин. Если это рванет, просто мне, мне не повез... мне не поздоровится. А что же такое? Меняет уже коктейль Молотова. Так что нет, я передумал. Давайте лучше сундучок взломаем. Эм.. О, вс. А, да блин! что то не хотел открываться. Так. Да. И что в нем? Ну этих хоть что-то хорошее. Вау, wow, да, прям хорошая. Ну, хотя ценность, теперь я понял, что это ценность реально. Так, ладно, давайте все же разберем его. А что нам даст, кстати, за это, если мы разберем этот молоток? И металлические детали. Погодите, мне надо кое-что сделать. Я хотел вот этот трубный ключ тогда разобрать. Мне показалось вначале, что это труба. Ладно, я должен проверить, что в этой коробочке. Ну, зомби я не буду проверять. Ну, а как мне груз какой-то ваш проверить этот... Господи, да ч зомби-негеры сюда приходят? Разве зомби вообще? Разве зомби вообще зелеными не должны быть? Ладно, горите. Сейчас мы осмотрим, что у них. Это что -то просто не знаю, как на крышу залезть. Может, как раз получится залезть. Так, ждем, пока огонек потушится. А, другие типа услышали, пошли. Ну и шо? Я ж быстро посмотрю. Я не осматриваюсь. Это наоборот, быстрее при тогда придут. Так, обшипы не колемся. И шо? просто дальше залезаем. И куда теперь? Ой! Ой! Ой, тут кажись зомби да а рядом это рядом с тем гигантом зомби с которого молод был у тюти есть дядю в а этом дяди О, боже мой как это жестоко ну хотя тут все жестоко это зомби мир не зомби мир а зомби апокалипсис идь так дальше пози. Oh, нет, нам, нам туда, нам туда точно не попасть. Да, блин, здесь слишком высоко. А, <свес> ой, слишком я высоко начал падать. Может, нам на крышу подняться точно? Я не знаю. Эм, хватайся. <свес> а, как сюда залезть? вот так эм, ну если мы так попробуем так. для начала следуем дом Надо такой же зомби на туалете сидит. Да. А внизу кто? Блин, что здесь так много комнат, э? Так, не, наверное, здесь внутри зомби нет. Да, господи, что так много комнат? Ладно, тогда давайте осматривать сначала, что в них, потом в ящике. А то опять когда... А то вдруг потом ролик произойдет, что мы куда-то уже ушли. Силовой кабель. В общем, тут спокойно все. Изоленту. Мобильник. И... Еще какая-то фигня. Здесь. Ну и шо вы тут мне танцевать? Ой, <смех> это как в танце. ту Ой! Э -э, вы тут не буяньте, а я слышал, как вы там -дь -дь, мне в дверь. Такие, врезались. Э -э, вы давайте, не наглейте тут мне. Дайте спокойно домик об Я ж дядя полицейский. Дядя пилицейский. Да шутка, шутка. Ого, сколько тут корзиночек. Это уже древние времена. Раз у нас тут много корзиночек, так ладно, изоленту берем. Да блин, в каждом доме или где-нибудь тут лежит какая-нибудь сигарета. Они уже меня задолбали этими сигаретами. То есть эти сигареты меня задолбали. Что здесь? О, пластик. Мы разве... Я где-то уже видел Пластик, а? Мы какого-то дяди купили О! Печеньки! Поченьки! И так быстро их съел, да? Прям всю пачку Взял, открыл и съел Печеньки сразу сожрал. сожрал О, марли... А, не Это гвозди и алкоголь Стойте, у нас почти скоро будет э, Пол десять аптечек, давайте так скрафтим Че, поржем Что у нас... 10 аптечек. Ну и давайте коктейль Молотова, если зомби будут нападать. То, что я заметил, что он очень хорошо, кстати, помогает. Он мне... Ну, лично, может быть, кому-то нет. Может быть, кто-то там что-то подпалил, и у него ворвануло. ну лично мне кажется, что это помогает. Так. А, вон там припасы. Эй! Мой ты давай мне не мешай. Ой, а тут зомби могут быть. Так, этого зомби посмотреть нельзя. Этого, а это даже дядя? Стойте, я что-то про журнал там нашел. Что за, а задание, день Побо... побочное задание, найди дом Азии. Покойной ночи, Бахир. Сюжетный, а это такие задания, какие можно про... Про... просматривать там. Ну, какой просматривать, как просматривать? Просто там смотреть. И проходить. Тоже такие. Ну, ну, они не сюжетные. Их можно и не проходить. Я не знаю, может быть, там потом как-нибудь по бонусу буду их проходить, если, конечно, смогу. Ну ладно, мы пока будем взломывать. Не, не, наверное, в сюжете бонусные миссии не буду. О, вс. Так, блин, почти получилось. Ну, может быть, вс же.. Ну, а может это будут следующими миссии, Если они будут, конечно, мы их прой пройдем. Так, кофе, трубный ключи. Сколько у этого трубного ключа урона? Мало, можем разбирать. И идти дальше. Кстати, что у этого дяди? Посмотреть нельзя. Ему же оружие всегда должны дать. А, в общем, еще выше этот ящик какой-то. Ну и что? А, вот. Ой, блин, что так долго? В общем, за воздушным грузом. Возьмите антазин из первой партии груза. А что-то синенькое значит. А, это, наверное, тот продавец, дядя. Кстати, всегда. Ну просто мне кажется, что дядя это смешно. Ну, наверное, это может быть не всегда. Так, зомби, я тут пройду спокойно, вы тут меня не трогайте, я тут печеньки похаваю, ням-ням. О, сундук, трунда. Трунда? Трудно. Так. О, помню, как я. У мистера Тони один раз играл. Не, ну потом он заново начал играть и как раз тогда снимал. Помню, я у него этот сундук взламывал. Ну, конечно, он, мы пока до этого... Пока я вот до этого момента во время съемки не дошел. Все, Я не помню, конечно, с какого. Мы, наверное, дотмычку только потратили. Ну, блин, это ж... Эм... О, драгоценности. И... драгоценности это хорошо. Сколько она... Ого, аж 500, не, не, не, -не. это сойдет, сойдет. и простая труба у которой урон 39. Давайте ее лучше разберем, хотя можно было бы ее продать и получить деньги, что это деньги. Ладно, а точно, что мы там посмотрели. Ну ладно, идем на следующую метку, мы не будем отвлекаться. В общем, я не понял, наверное, я просто мне как-то этот ролик не очень интересно было смотреть, но я уже понял как бы что там что там типа враги уже все успели там обшарить типа я уже понял и так понятно я, и... ой блин я уже думала а, зло, сейчас хотя я бы их просто убил или просто запаркурил на крышу и все ну, бывало бы пораненной капельку подумаешь так что у нас пока тут есть мы можем скрафтить еще одну аптечку и все, и у нас 10 аптечек. Блин, да это круто! Мне сейчас так стало на аптечке вести, а раньше такой, где моря? Алкоголь! Где, где, где, где, где, где, где? Мне надо срочно аптечка. Все. Извините, уже не срочно. Да, э, стойте, стойте, я видел использование. Вот тубина с гость делами, сколько у него урона девятнадцать Ч ⁇ так мало делать урона? Зачем? Оружие ж впервые нашел, хочется его осмотреть, а у него просто мало урона, и его нет смысла осматривать. Так, давайте у него копье кинем. Блин, он не сдох. Сейчас быстренько его осмотрим. Да. Вот это синенькое то, что было, я думала, это типа, где следующий груз будут выгружать. Но нет, я ошибся. Я думал. Ну, я потом уже начинал понимать, что это, наверное, имели в виду, где просто вот этот дядя, который продает, чтобы если что, мы могли еще прийти купить. Ну, у него, конечно, так, немного. Всего так. денюжки. Лезем наверх. А ну ты лезь уже, лезь уже, не наглей. О. Я не знаю, почему-то я слышу каких-то детей. Наверное, на каких-то детей э, напал кто-то. Или это музыка играть? я слышу где-то музыку. Хотя это может быть у того чувачка, который там сидит. С которым мы обменялись. Ой. а я понял внутри квартиры типа зомби сейчас это ненадолго у тебя нет времени Ты что, детишек пугаешь? Я слышу, как дети плачут. Ты что, детишек пугаешь? Ой, я еще монтаж. Запрыгивай. Ладно, давайте просто зомби убьем и все. Ой, ты смотри, ты сам не подпали. Все, мы как бы зомби подпали, мы они просто у нас не будут стоять на пути ой там еще зомби ой там полицейские машины в полицейских машинах может быть что то я не знаю конечно что но может что то быть полезное там марушка, например, хорошая. Так, зомби такое, надо их спалить всех. Давайте еще даже скрафтим себе как-то ремонту. Да, это видео очень длинное. Ну да, я уже вижу, видео начинает подлагивать. Я, не, я представляю, сколько оно там уже места у меня заняло. Очень много, да, уже, видите. Да господи, да вас тут уже долбали уже! А, давайте наши жертвы теперь осматривать. Что у тебя? У тебя. Ну, а, не, этого я смотрел. У тебя что? Что у тебя? Ладно, давайте я все это на паузу поставлю и сделаю. Вот все, обыщу, там машину вот эту взломаю. Ой. Вот это все, в общем, все я сделаю. Так, потом вернусь. Уже зомби как бы тем более приближаются, опять буду их подпаливать. Ну, в общем, потом просто пока в паузу. Первая машина взломана, и в ней кошелек. Вс ⁇ Ой. Привет. Привет. Я тоже тебя рад видеть. А, ну как мы видим, вторую нам уже никаким образом не взломать. Потому что, ну да, во второй уже кто-то багажник там открыл. Будешь пока мы взломали, взяли, тоже взломали. Так, мы тут просто пройдем. Так что вы на нас там не реагируете. Чёрт, блин, нас опять люди какие-то нашли. Давайте их убьем, вс ⁇ Так, поспешите ко второму грузу. Я надеюсь, они нас хотя бы не заметили. Надеюсь, они не отреагируют. А им пофиг то, что им кто-то в спину светит. Ну, я надеюсь, мы их потом убьем. Я хочу их убить за то, что они к нам волезли! Ворюги гадкие. Ой. Они что, отреагировали? Блин, я привл... Мне кажется, они меня заметили. Но они услышали, конечно, как я пропаркурил. Ну, это, конечно, само собой. Но зато они меня, к счастью, не увидели. Ой, зомби, блин, еще опаснее стали. Ой, блин, у меня уже начинает подлагивать. Ой-ой-ой. Ну, ладно, значит, наверное, уже места опять мало. И надо будет быстрее все поудалять, чтобы стало место и чтобы опять не лагало. Да, миссис или кто вас? Ну очень, всем пока, с вами был Рома, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не играли, вы, ну и власть, всем пока!